Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир он Меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в темные картинки. В темные картинки Dark Pictures anthology House of Ashes. А, мы играем сейчас за рейчел Спустились еще глубже, я не знаю, нафига Невероятно. они так глубоко спускаются. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. А, тут кто-то уже гонял. А, сочувствую, мне жаль, эрика недовольство как-то мог настолько ошибаться. А, да, чуть-чуть, блин, ну... Мне жаль. Тут сейчас, Правда. блин, такой замес происходит. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Подружились. Ну, себя Не, мы же Немецкий. Че такого? Ну, я, ничего. Ну, да. Это ничего мне такого. урок. Вернусь и перепишу программу. Целус переродиться. Тебе я сейчас не вернусь, ты не согласна? да. Я не уверен, что не мы вернемся. А, ты уже достаточно натворил. Давай сперва выберемся отсюда. А, да, давай, как бы. Никакого надо конфликта. Нам нужно И вместе в надо быть в очередь Что это? Пушки Почва есть. Почва просела. После толчков. Че подсматриваешь, а? Похоже на вещи археологов. Подожди, кто изучал эти руины. А это не тронный зал, может Пох похоже. Подожди, похож на тронный зал. Слушай, солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? Чуть генератор спустили как-то это? это когда здесь археологи гоняли? В каком веке? О да. уже солярка. Да, да, да. Поищем тут. Ну точно. Пойдем у этих у монстриков пару это какое литров солярки отожмем? Почему нет? Где ты, Ник? А... Надеюсь, ты вот трон. Не, Все так, не, не надо было ничего. тебе слушать это, как бы не, не надо, как бы не надо, чтобы ты слышал. Она как бы, О, блин, а подожди, а почему не надо? Она значит такая с мужем не развелась и уже там с другим кем-то гоняет. Муж-то думает типа, ну. Да, мы там с женой ссоримся, все дела Ну, как бы, ну, помиримся, наверное А она просто его за... Всем позывным, это Кинг Кто-нибудь слышит, прием Который Кинг? Че, тут есть что-нибудь? Блин, затронут даже никого сундука не всем позывным, меня слышно, прием Ой, я куда-то, мне кажется, далеко пошел Да ладно, пошли Навстречу приключениям Да, это странно Ой, нифига себе, смотри, что нашел. Это по Зузу? Не похож. Подожди, надо посмотреть. Там можно посмотреть. Или это фонарик блеснул? Блин, я думал, можно посмотреть. Согласен. Но оно вам надо, ребята. Во-во-во-во-во. Да, мы таких видели, Бэтменов переворачивать эхо локация а, результаты Это вскрытия что-то про летучих мышей слепой э симптомы или признаки Все, можно я, я точно не знаю пожалуйста слепое использует эхо локации для охоты неразборчиво сверхчувствительность к чему к чему вот почему ты прячешь эту информацию по любому если они они получается я я же говорил они слепые на слух Кожа крайне устойчива к физическим повреждениям. Летает неуклюже, неразборчиво. Эволюции. А, эволюции, понятно. А, слюна что-то там делает, впадает в спячку. А, это вопрос. Впадает ли в спячку? Короче, стрелять в них бесполезно. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Лампы. Они чувствительны к свету. Это по-любому. Они же в темноте Интересно, пытаются там шарахаться порядке ну, они не промах в, в целом в целом да кто то в порядке кто то уже в беспорядке одна нога там может, другая там вылезти из этой пещеры. раз эти люди сюда попали должен быть другой выход это <с, <archive> с чего взял что они отсюда вышли оптимист блин точно но у него неуверенность какой вот вот было написано что он не... у него неуверенность какой может быть оптимист при неуверенности если человек не уверен том всегда стоять. Он всегда... Черт, целая гора фейерверков. Заминировано, будем иметь в виду. А, если человек не уверен, то как он может а, быть уверен в том, что что-то будет хорошо? Ну хотя может я ошибаюсь. Стоять, смотреть. Надеюсь, мы его запустим. Слишком не это. Хоррор будет? Нет. Блин, даже не напугали, я ждал Скримочок ждал какой-нибудь Короче, делюсь с тобой информацией, пока ходим Ищем что-нибудь Все, что могло произойти не так, у меня пошло не так Они вели каталог на Где-то Табличка с Короче, комп полетел Я вчера уже этот, как Видос прошлого По Dark Picture собирал просто на. Зачем им это? Ну блин, надо было все взорвать, нахрен что-то не так. Я согласен. А, и, и почему Эрик не ищет солярку, а? Пока мы изучаем, Эрик вообще солярку не ищет. Ну, Пойдем туда. Пойдем туда. Что бы нет. А, Все, что, что могло пойти не так, оно пошло не так. Вчерашний видос я вообще собирал на коленке, блядь, из того, что было. Вот. Сейчас новый нубук небольшой прикупил, чтобы можно было хоть как-то это, хоть как-то работать, что-то делать и чё ну и громадина да почему так это бесполезно изучение какое-то эрик где солярка это сколько мы уже? 10 минут ходим ничего не делаем это стандартная наша это фишка первые 10 минут вообще самые бесполезные в прошлой части мы, мы хотя мы познакомились с алимом узнали что он тогда так... по дядька неплохой Проклятие Акада Ален Журно Ученые считают проклятие Акада выдумкой По учительной истории призванной заставить шумеров стойко переносить голод Превратности судьбы и капризы богов Однако обнаружение этого великого храма Дает повод полагать, что в легенде о проклятии есть доля правды Согласно сказаниям Бог Энлиль -Эн Обращается против царя Акада на рам Сина. Поначалу царь э, кается и молит богов дать ему знак, но спустя 7 лет божественного молчания решает привлечь их к ответу. Он собирает армию и выдвигается в город Нипур, чтобы разграбить храм Эн-Лиля. А, богохульство это настолько велико, Богохульство это настолько велико, что Энлиль, владыка Ветер, призывает богов на борьбу с Нарам Сином и отправляет Гутиев сравнять Акад с землей, сжечь его сельскохозяйственные угодья и обречь людей на голод. Ну вот, собственно, кстати, кто-то мне говорил, что типа, блин, вот записки, они немножко убивают градус... Акшена. Ну, в какой-то степени я согласен. Но вот, допустим, мы сейчас узнали про этих э, монстров наших, что они слепые. Э, возможно, они тупые, но скорее всего тупые мы, раз мы сюда приперлись. Видишь, как быстро завалили дверь. Отдает отчаяние. Я согласен. Тут от кого они прятались? Да, да блин, я тут понял. еще до хрена динамита. Да-да-да, да. Зачем блин. им так много? Зачем им тут много динамита, но нет солярки? Ты нашел солярку? Блин, и че идею искать. Вз... А, палатка еще есть! Ну ёпта. А как я ее не заметил, такая, <с> такая, <х> <с> такая херовина стоит посреди зала. Все, я не буду ничего осматривать, заколебали нафиг, все. Надоело. Фонарик, кстати, светит как-то тухленько. Так, че? Ничего, и че, и че? И я не вижу, че. Блин, вообще не вижу. Что это? Археологи. Что а? с ними случилось? А, Что 1946. -й. Фотография археологов. Она 46 -го года. Ты чё? Я вообще ничего не вижу, если честно. Тебе видно вообще? А, дневник Рэндальфа Ходжинсона. 24 сентября.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 Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Да не самый плохой медовый месяц, могу сказать. В принципе, есть в этом какая-то романтика даже. Мне вдруг стало немного неуютно. Да? Мне бы стало неуютно, как только мы сюда пришли. Подожди, блин, я вообще не вижу в этой палатке, нихера. То есть здесь нет цель соля... Стоять! Здесь есть солярка? Здесь нет солярки. Нахера сюда пришел? Так, ну понятно, э, нам показали сейчас, как эти... Да я вообще ничего не вижу. Кошмар. Кто столько света вообще дал мало? Можно мне, пожалуйста, бенза отсыпать? О! А бенз был так близок. Эрик, помоги мне с канистрами. Ты что, дверь не утянешь? Вообще, дай ему да. дверь, пусть тащит. Ну, хоть с этим повезло. Ну, я бы не сказал, конечно. Что вам повезло? Так, давай как быстрее. Нога? Что? Так ее нету. А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвал. Знаю. Авария не твоя ли? Ладно. Понят. Понятно. Да, я думал он, он же военный, я думал он на войне потерял. Блять, тут дурак. Я не испугался. Давай быстрее. Посвети на бак. Минус два. Все, я готов сжать на кнопки. Протечка. Что там? Трубка износилась. Ну и нахер я 15 минут хожу и ищу этот, блин, этот Перед запуском надо заклеить трубку. Нам нечего. Наверняка тут что-то есть. Нам некогда искать. Изоленту? Ты, блядь, дурак. Скажи мне, ты дурак? Ты дурак, я понял. О, изолента. Нет, я это читал. Ты мне покажешь, где изоленту искать? Подожди, я а все это время я мог фонарик включить. Еба тупой, еба тупой. Изолента есть? Папа, что-то светится. Ну, это я читал. Это дневник, да? да? Да, да, да, да, да, да, да, да. да Дневник, а там фотка. И что, изолента? Я не поверю, что в шатре не может быть изолента. Просто если не здесь, то где, блин? Я в шоке, блин. Где искать изоленту? Эрик. Вон что-то еще светится. Изолента? Скажи, что изолента. Изолента! Красава. Будем раны завязывать потом ей. Я запомню, у нас есть еще изолента. Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Так, скотч или изоленту? Это разные, это разные. Это разные вещи. Скотч и изолента, это абсолютно разные. Взяли бассейн, песком засыпали. Опа, я вот это не видел. Что это такое? Подожди, что это? Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. А он рабочий? Тогда здесь и были археологи. Есть патроны? Есть патроны на него? Что здесь случилось? Подожди, заряди, заряжай. Это использованные. Есть, я говорю, есть патроны. Есть день, клиента. Тут есть удобные точки для обороны, но в целом... Продумано так себе Может делали наспех? Мы не знаем в каких условиях Блин, надо было наверное с пулеметом что-нибудь замутить Я так думаю Хотя хер его знает Готово? Готово Я жду подставы Жду подставы, сосредоточился Ты была не права тогда Когда? На базе А что это она в сделала? Чем это? Ты сказала все по-прежнему, но я изменился. Все то время, что мы были порознен, я думала о тебе. Ну, а ты, Рэйчел? Ну, она... не. немного. М -м -м -м -м. Молчать, короче, молчать. Пускай, пускай сама разбирайся с этим, не буду я вмешиваться. Так, это прозвучит странно. Держи трубку. Все. да все начнем помоги мне с панелью Что, помоги мне с канистры <клёг> помоги мне с панелью помоги мне с трубкой только взгляни сдохли понятно это это бесполезно сто лет вместе ничего не делали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 Звучит как отмазка. А ты, блин, не знаю. Твоя работа важнее, чем мы. Ну вообще не нет. Не думал, что мы могли предугадать ее влияние. Ну вообще нет. Ну типа я с ним чуть-чуть поссорился, давай чуть-чуть поберемся. Ну говори уже. Мне тебя не хватало. Да Очень ты это сильно. уже, да ты это говорил уже. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. А -а -а, оптимизм. Не знаю, надо еще с ником пообщаться. Тяжело Ладно. сказать. Спешить некуда. Тяжело сказать, надо все еще с еще ником впереди. пообщаться. Я еще не раскусил, что это за читать. Должно человек. сработать. А то он какой-то скромненький Запускай. романтик, знаешь, такой углу там. Опа, подсветка. Все. Нападайте, демоны. Это где? Где-то лазил этот какой приспешник позу по Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Посмотрим все. Но я не уверен, еще раз. Еще раз, таки говорю. Джейсон! А, песчаный пещер, 1922 часа, глубина 1923 футов. Что пиздец? Да и похеру. E а где это? Да, uh, uh, он. Я стреляю, я стреляю, стреляю. Надо попадать, надо попадать. просто мясо получает ему пофигу. Ну нет, так. Отогнал чуть-чуть. Да мне кажется, мы этого пацана не вылезем вообще. Нам бы свои жопы спасти. Не, ну мы его не бросим, конечно. Ты что делать? Давай перелезем. Не с ним. Лучше в обход. Ну, блин, пошли в обход, ладно. Сюда. Ну, блин, сейчас мы с ним перелезем, мы там будем с ним телешиться, блин, полдня. Да беги! слепые сердцебиение идем той за да блин я ненавижу эту херню Больше не надо. Больше не надо. Все, иди домой. Давай, все. Он в отключке или нет? Я понять? Или он так немножко... Ну, хотя ему Морфи вкололи, вот так немножко бредит. Коляцки. Боробушки, а... Не, ну сейчас давай нам как-нибудь в этот в центральный зал выберемся. Что? Ударить! Красавчик! Живой! Налетел он, блядь! И че мне этот ножик показали, как будто мне это <laughs> счет то дало блин. Я по-любому сейчас Идем. мог уже, блин, проебать всех подряд. Ну и не всех, но вот Джейсон потерял. Изучите магнитофон. Ну давай изучим. Че, включим авторадио? Опачки, еще что-то. Мне немножко не нравится, как прогружаются вот эти все текстурки в процессе немножко. 14 октября 1946 года. Рендаль. Я надеюсь, это пиздец. Э Тихо, пожалуйста. Почему они меня постоянно перебивают? Это некрасиво. Они думают, это красиво. Я надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Наш путь к месту раскопок затянулся. Мы оставили часть тяжелого оборудования саране. Оборудование. А, поскольку пульман смог нанять лишь половину от необходимого числа людей и мулов. А, рабочие отказались идти в горы, они суеверные и боятся, что их телами завладеют демоны. Они даже отказались от дополнительной оплаты в два динара каждому. Мы оставили с проводником второй генератор и запасное радио. А, до вас должно добраться 18 до вас должно добраться 18-го, искренне твой Алин Журно. Так, понятно, что ничего не понятно. А, короче, это про раскопку вот эту. Мне бы больше Эрик, про... посмотри-ка. Про самого вот работает? это. Про вот этих Давай демонов больше информации, пожалуйста. Пленка спуталась. Это шо, за симулятор этого? Думаю, это поправил. М механика, -мо, Электрика. Когда ты сняла кольцо? Монтера. А что насчет тебя? Шахтера. А! а! Вот. Рядом а! с сердцем. Все нахуй, все. А. Отстраненность Блин, ну я не знаю, давай Короче короче, Нет, пусть она себя виновата И чувствует, блин, вот просто ей нечего Сказать, она виновата Он так так не нормально катит так. Я помню, что оно для меня значит Я блин, хочу вернуть или, тебя Или ему все рассказать Типа, ну по отношению к нему Это нечестно по крайней мере, как минимум. Да, все. Короче, я не могу, я не могу, блин, от него скрывать. Пусть она имеет мужество признаться. Ну, хотя это жестоко, да? Я знал. Ну, блин, Там это жестоко это по отношению к нему.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 это место должно быть запечатано ради всего человечества вообще не успели взорвать прости меня нормальный кинчик так эй кто это? это Салим? Черт. иранцы? ай блин ну все. Сейчас сбегутся заебанцы. А чё, нет патронов у нас? А ты что такое косой, на Все, экшен. Смотри, он даже с пулькой отстреливается, да? С пулькой, с пукалкой. Ты вот что-то в руках даже пистик держит вроде как. Не, ну это все. Я убил их. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Это Кинг. Контакт, контакт. По нам стреляют. Кто да блин! Там да у вас еще проблем не так много! Это главный ястреб 2-1. Повтори! Прием! Кинг, это главный ястреб 2-1! Как слышно? Не ори, блять Они же слышат все! Блядь. Ну, поехали дальше. Передохнули их, хватит хватит. Оставьте меня! Потащим его. Не спасем Рэйчел. Оставьте меня! Ну! Я их убью. Блять, Мёрвер! Это не Иракция! Да бог кто! Они мои! Живо. Бля, я не могу его бросить, вот просто делай, я что хочешь. Просто, я не могу не его бросить. Тогда сдохнем оба. Да, бай, бай, бай, да. сдохнем и сдохнем. Не могу я его бросить, блин. Ну так очкарик помер, блин. А мы вдвоем как-нибудь против одного иранца справимся. Ну плюс его кто не. Всегда через жопу. Ну, блин, в таких играх всегда все через жопу я тебе больше скажу. Ты же не всерьез, она древняя. Нет выбора. Подожди. Вильничнее. Не-не-не, не надо вязаться Да, он идет. Не-не-не, там с веревкой было все хуево. Хеба, отвлекающим м ⁇ Стреляй ему в башню. У тебя пистолет, надо было ему в башню прострелить. Нет, нет, нет. Ты что делаешь, ты нахера бросаешь вот эти треугольники в меня? Игра, блин, ты что творишь? не обосрался в смысле не это не в прямом смысле, а перенос. что у нас, все пишется? да, да, да, все хорошо, все хорошо, все отлично все прекрасно, все замечательно а это плохо, вот это уже плохо ну куда ты покатилась? держу тебя, держу нет, это хуевая затея не это, это, это говно. Это херовая идея! Все пизда. Вс пиздец. Минус один. Минус один, я тебе отвечаю. Мы это видели. Все, пизда. Пиздец. Минус. Минус, Эрик. Минус, Эрик. Перестань дергаться. Минус, Эрик, блять, мы это видели, вс, пиздец. Режь. Отрезай, она тебе бросила веревку. Эй, блядь, все. Хватайся за что-нибудь. Ну за что? Да за что-нибудь. Ну же. Черт. Черт, Рэйчел, не дергайся. Прости, Рейчел! Прости! Ты что, дурак? Подожди! Я не знаю, что делать! Я не могу порезать верёвку! Блядь, пизда! Минус эрик, нахуй! Минус эрик, блядь, все. Он сейчас упадет. Держи, блядь, веревку! Давай, ты же, мужик! Ты ч делаешь, блядь? Ты зачем надо мной издеваешься, игра, блядь? Я не могу порезать веревку, блядь. Не могу просто, не могу, блядь, я не могу, блядь. Вс, пизда. Да. Минус два, что ли? Надо было нахуй отрезать Ну я в принципе знал, что так и будет блять. Ну я не мог порезать, нафига, блин, вы мне такие кидайте Я думал еще второй раз можно будет про это, про ah, Спасибо, сука В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Одна жизнь оборвалась. Другая сгинула. Но я не виноват. Во мраке. А мне не дает выбор Дево между говном и говном, блядь. Тут не слишком хорошо. Что скажете? Сэмпер Фиделис. Эрик решил не отпускать Рэйчел. И это решение дорого ему обошлось. М да. Он заплатил высшую цену. За верность. Типа... Был прикол, если, ну как я понимаю Если бы мы бросили вот этого Марвина Тогда бы мы успели помочь и, и Рэйчел И Эрику, типа, ну, блядь, Ну, ты, типа, выбор, брось того Или брось эту, блин Ну, короче, блять, не знаю А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но Действительно ли они так близки? Да, нормально вроде или все Или все-таки Человек, человеку. угол Ну, хотя Ник, вот знаешь, вот это, типа, доброса, его типа, доб... Ну, что, ладно, посмотрим Распутинский человек. Да, нормальный дяденька. может, солдат по неволе, быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших в плену у бездны, в ловушке под землей. Это данность. Часть огней всегда гаснет. И сколько будут гореть оставшиеся, зависит от вас. Ну все, давай хорошую демагогию разводить. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других. И но не надо мне твоих подсказок. Иногда все. от этого сложно удержаться. Не, не надо. Могу предложить вам совет. Отказано. Вы пообещаете, э -э что это останется между нами? Прощаемся, нет, нет. До свидания, все, пока. Ну ладно, ну, ладно обидеть. Теперь да. вам некого будет винить, кроме себя, если что. Я вообще никого не виню, блин, джойстик, вот видишь, джойстик, блядь, все. Ну и в смысле в идеях разработчиков еще как бы можно это. Это все, Потому что, ну, блин, можно логически было догадаться, что... мы же плитку находили, я и догадался, что, ну, блин. Да я не мог, блин, просто отрезать. Я не знаю, Рэйчел умерла или нет. Наверное, нет. Наверное, типа можно было отрезать. Наверное. Я опять же таки не уверен на сто процентов. Так, я надеюсь, что мы Цвет тебя вытащим. Тащите. Я бы их всех убил. <laughs> да ты герой, да, я знаю. Я не сомневаюсь. Вот-вот. Но вот. пока ты с нами. Это мы где? Это мы куда? И чего? Или мы вышли не туда, где Рэйчел была? Как? Блять, он мертв. А, нет, туда все-таки вышли. То есть, если бы мы Марвина бросили, мы бы успели, блин, за ним повезло. Ну вообще, Ай. после высадки это был лишь вопрос времени. А Рэйчел была с ним? Я не знаю. Но ему мы не поможем. Первым делом, нам надо где-то окопаться. Они нас найдут. А где Салим? Скоро. Ха, что это было? Туда. Идем. Да тебе Охренеть. уже, тебе уже Марвин получше чуть-чуть, да я смотрю. Ну, слегка. Ты чё? Куда дорогу держать будем? А чё мне, кстати, за этого Ника не дают особо поиграть? видно а мы обратно пришли в этот центральный главный ястреб 21 всем позывным как слышно прием джоуи ответь прием во а всем остались мертв? ты что блять несешь Иракцы его подстрелили он умер у меня на руках только не джоуи как мы будем выбираться да херм знают. Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Эти статуи. Ник! Хорош видами любоваться. Шевелись, давай! Ты что, разорался ты так? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Надо было в вертушке сидеть. Не знаю, что там. Но такого дерьма мы еще не даем. Да видели. все, хватит уже ныть, блин. Это точно. Может, это наказание? За грехи. М -м -м. Ладно, не будем с ним ссориться, но он, блин, закорибал вот панику наводить. Наводит просто паникушник пипец. Не наших. Мы же не одни тут. Мы их найдем, а потом отомстим. Кому? Вот этим Ура. демонам, блин. Пизда, бензин кончился. Бензин закончился, все, нахуй, домой идем. Вечеринки иди будет. Не. Оставь Мервина. Ты серьезно? Нужно все здесь перекрыть. Так что идем. Я не пойду. Не-не-не, я не хочу. Я не хочу идти. Ну, блин, это бесполезно. Пацаны, бензин кончился, мы весь бензин потратили. Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Да все заткнитесь уже, не об этом речь. Я дорого заплатил за свою ошибку. Вот-вот, блин. Как и мы. Все, успокойтесь, Генератор. После драки кулаками не машем. Мне нужна помощь. Сейчас. Ой, ну тут пиздец. Его кто-то погребит. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да, прикрой меня. Че, будешь провода перекручивать? А, что, что это? Это иранцы или... Не или валяй это брака, скорее. Похоже, что я херню страдаю. Тихо. Молодцом, Так, нас байтят На какую-то херню Есть гранаты, пацаны? Сбодрись Так точно а, Найди чужака, Куда обычно Иди вперед, да-да-да Все правильно делаешь Все делаешь от отлично, просто прям Замечательно сюда. Давай ты первый. Давай ты первый. Растяжка, пацаны, растяжка! все пиздец. Не-не-не-не-не, я был Бле. готов. Я Осторожно. был готов, я был готов. Здесь растяжка. Чисто. Вроде все просто. Забирай гранату себе. Чё, подорвём? Не, просто режем триггер. Как, не а, почему, а почему выбора не было? Это не бойся реакции. Правда? А я-то думал, монстры понаставили мин. Так, ладно. Сейчас поизучаем записочек чуть-чуть и будем заканчивать, наверное, потому что уже много. Мы собрали команду первым в моем списке, был неразборчиво Кроу Бульдог С. омаха Теребич. Мы нашли его в Каире, где он зарабатывал на жизнь боями э, в Левантинском э, пенти, давай что за слова, Левантийском Питейном клубе. Кроу порекомендовал, а в Хайфе мы встретились с моей помощницей, неизменно любознательная Алина Журно, она стояла на участии в экспедиции, ее советника Элиса Вана Хайталерна, археолога Ачей. Блин, Ачей неразборчиво, команда готова, и мы отправляемся Ливана, туда поездом, короче, херня какая-то, неинтересно, неинтересно. Какая-то бесполезная записка. Так. Опачки, вот эта табличка. Эта табличка мы посмотрели одну и... Ты что? Кого-то на нож насадили? Кого? Непонятно. Непонятно. Так, ладно, двигаем дальше. Че, побрень? Блин, ладно, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще вот прям вот просто крикалиушечку небольшую. Нифига, Марвина там оставили. Все. А мы назад вернулись? А нахера мы назад вернулись? Подожди, Ник. Дай пройду. Нахера мы назад вернулись? Че молчишь? Опа, а вот так получше. Так получше. Так поярче, так похорошечнее. Так, так. Так, а значит нам вот туда. Это что? Это записка. Нага, я понял. Это что? И че? А, ну это экспонат еще, нет. Звездная карта. Допустим. А, тут еще что-то было. Бляха, муха! Я нечаянно нажал. Давай прям тихо. Прям очень тихо, прям максимально тихо, давай. Ты же вроде не дурак, вот, вот, вот это самый пока что нормальный пацан. Может у нас там поджидает? Может поджидает? Тихо. Это Джоуи? Он жив? Нет. В смысле? Невозможно. Ты сам слышишь, херня, это точно он. Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Не-не-не-не-не. Не, не. не ходи. Не пойдем. Не-не-не, ну нахер. Это ловушка. Да-да-да. Это да. не факт. Это косяк, не, не ходи. И мы своих не бросаем. Ну блин, ну это просто... Сэмперфай. Ай, сука, ты дурак, Сэмперфай. блин. Ты дурак, блин, зачем? Вот почему? Где выбор? Где вот сейчас выбор? Почему выбора нету сейчас, блядь? Салим. Так, а, давай на этом закончим, раз нам нового игрока дали Почему? Ну, ну все, минус один, а что а я мог сделать? Ну, блин, я не мог, я не мог перерезать веревку, не знаю Я сначала хотел, да, а потом что-то как-то, блин, ну я не могу Знаешь, рука не дрогнула, блин. До последнего, до победного конца Подписывайся на канал, ставь лайк Не забывай оставлять свои горячие комментарии И мы с тобой увидимся в следующих видео Пока-пока